Сегодня мы детально рассмотрим новый патч 1.3.0.1 для фарминг-симулятора 2019 Естественно, нас всех ждет один общий вопрос, что же добавили нового в данном обновлении, которое состоялось 19 марта 2019 года, и сразу же давайте перейдем к делу, друзья. Ну, во-первых, рисование текстуркой травы теперь добавляет и саму траву на первой ее стадии роста. И это круто, друзья, потому что теперь не придется использовать кривоватые моды для заполнения травой пустых, неказистых мест окружающего нас ландшафта. Вот как это происходит, я вам сейчас покажу. Смотрите, вот значит мы берем кисть, мы выбираем... Раскраску, раскрашивание И это у нас Обычное раскрашивание текстуры да, Вот такого плана Но стоит нам только выбрать какую-то Травяную текстурку Сейчас я вам продемонстрирую Так, это тоже у нас такая грязевая Вот мы, как видите, сейчас красим Ничего не происходит И стоит только выбрать э, текстурку С каким-либо количеством травы Вот как здесь, да при окрашивании, мы видим, у нас а, кисточка автоматически а, создает траву а, на первой ее степени роста. То есть, как мы видим, да, даже если мы заменяем а, старые места уже с травой, то все равно у нас получается, как видите, травка на первом а, ее уровне роста. Вот такое вот очень удобное, друзья, а, нововведение. А также теперь, когда мы... А, Окрашиваем уже окрашенную область, да, э, у нас денежки не снимаются. Теперь рисование поверх той же текстуры больше не будет стоить денег. То есть, если мы, к примеру, взяли текстурку, вот а сейчас я а, с зажатой клавишей вожу по ней, и мы, как видим, денежки у нас не тратятся. В прошлой версии, а, насколько я помню, когда мы вот просто так водили а, той же самой текстуркой уже по наложенной текстуре, денежки тратились, да. Если же мы выберем другую текстуру, то, естественно, с нас деньги будут тратиться за то, что мы используем, так сказать, другой а, слой. И это, в принципе, логично. То есть, вот такие вот нововведения касательно ландшафта. Еще одним нововведением станет то, что теперь у нас в нижнем правом углу экрана а, появилась индикация, да, дополненная а, того, что мы, к примеру, а, Допустим, имеем в дополнительном нашем устройстве. То есть, если раньше это была просто такая вот полоска, да, прогресса, то теперь, как мы видим, у нас появились над этой полоской проценты. Да, и еще самое интересное, то что теперь это обозначается, какой тип. Какой тип, допустим, культуры а, у нас в данный момент используется в нашем, а, так сказать, дополнительном устройстве на весном, на цепном ли, в комбайнах и, и так далее. То есть во всех вот таких устройствах теперь вот такая вот у нас будет, ребятки, удобная очень система отображения, как вот сейчас вы видите в нижнем правом углу экрана возле спидометра. Собираем мы травку, и она вот там отображается, как трава. Да, реально было очень сложно раньше, особенно новичкам, разобраться чисто по иконке, что у тебя за культура. А сейчас хорошо, что это подписывается. Гораздо станет проще тем ребятам, кто начинает только играть в фарминг-симулятор. Они не будут думать, гадать, что у них там за такое внутри находится. А будет сразу понятно, потому что все подписано. Респект разработчикам, что все-таки сделали мелочь, а приятно, как говорится. Ну что ж, посмотрим, что у нас идет дальше. Далее поговорим немножко о том, что у нас изменилось в настройках игры. Давайте глянем. Смотрите, ребят, была добавлена такая настройка, как чувствительность рулевого управления, которой раньше не было. Давайте попробуем, поиграемся и посмотрим, как же оно влияет на то, что я сейчас так, вот сейчас, как у нас происходит управление, то есть довольно-таки оно такое грубоватое, да, не совсем-таки плавное. Выставим на максимум, и у нас тут 200 пунктов, да, я смотрю, 200% максимальное, да, сохраняем. И что мы видим? Руль практически моментально поворачивается, то есть что тоже очень-очень-очень интересно, то есть заметьте, как бы, насколько быстрее, то есть мне стоит нажать. И сразу же у нас руль, видите, повернулся как быстро. Также в обратную сторону. То есть, и колесо, соответственно, видите, с какой скоростью неимоверно крутится. А если мы сделаем на 50% вот так вот, да, смотрите, как у нас медленно поворачивается руль. То есть, такая вот тоже. Опциональная настройка, но это, так сказать, привнесет какое-то определенное удобство для каких-то, допустим, тяжелых машин, там, я не знаю, ну или еще где угодно можно эту опцию применять, то есть для более, так сказать, плавного хода вот такая интересная настроечка. Ну и также хочу сообщить о некоторых косметических изменениях в данном патче. Это что исправлены были проблемы с десинхронизацией тюков в мультиплеерном режиме, также была исправлена ошибка, когда купленные тюки проваливались под карту, были также исправлены некоторые проблемы ценообразования, также была исправлена ошибка из-за которой животные продолжали производить даже если у них не было еды или воды. Еще была исправлена ошибка, из-за которой Тюки исчезали после того, как вы покидаете поезд на выделенном сервере. Также был добавлен новый контроль чувствительности в настраиваемом аналоговом руле. Также было небольшое исправление некоторых проблем локализации. Была немножко подправлена ошибка, из-за которой круиз-контроль не работал должным образом при использовании рулевого колеса и педалей.